смерть идут поют а перед этим можно плакать ведь самый страшный час в бою час ожидания 1914 год в кругах воротил российского граммофонного дела его встречали шумно и весело шампанское текло рекой гремела музыка сверкали бриллианты ленты ордена и лысины пробки пулеметными очередями расстреливали потолки Крустальный звон бокалов подводил черту под здравицами во славу российского граммофонного дела. Еще один год начинался как обычно. Музыкальная богема жила привычной, размеренной жизнью. Выпускались пластинки, велись переговоры о новых записях, заключались контракты и сделки, зажигались новые звезды. Но в конце лета привычный ход жизни был сломан. Германия объявила войну России началась жестокая и бессмысленная бойня. Практически все граммофонные компании сразу же откликнулись на переживаемые страной события выпуском высокопатриотических пластинок. С новой силой зазвучал знаменитый вальс на сопках Манжурии. Название произведений того времени говорят сами за себя. «Великая Русь», «Час пробил», «Подзнамена», «Проводы воинов». Сила воздействия граммофонных записей была необыкновенной. О силе воздействия граммофонных записей свидетельствует статья, которая, кстати, была напечатана в моем журнале «Граммофонный мир» еще в тринадцатом году. Она называлась «Граммофон на театре». Балканской трагедии. Ну, понимаете, что речь идет о Балканской кампании 1913 года. Небольшой эпизод из этой статьи я вам зачитаю. Представьте себе форт Шайтан-Баба. Уцелевшие турки готовились к последнему поединку с Гаурами. Никто из правоверных не ложился спать в эту ночь фанатического ожидания. Турки собрались вокруг своего бэя, который вместо всяких вдохновляющих речей возился возле граммофона, поставленного на полковой барабан. Аппарат стонал и плакал чьей-то восточной грустью, а издалека Неслось оханье гранат И треск рвущейся шрапны. Турки жадно слушали двигаясь И не глядя по сторонам. Я думаю, что никогда еще Граммофон Не выполнял такого страшного дуэта С хохотом бога войны. До самого утра Слышалось пение и заунывная музыка граммофона. Пожалуй, турки вдохновились этим сильнее, чем зажигательными словами своих дервишей, потому что на утро они погибли все до последнего. Спустя год после означенных событий Большим успехом стала пользоваться пластинка «Страдания Сербии». Российские граммофонные компании не только помогали укреплять боевой дух солдат, но и оказывали фронту практическую помощь. Так фирма «Экстрафон», пластинки которой вы видите, вооружила на собственные деньги отряд добровольцев в 1200 человек, которые с первых же дней проявили на фронте чудеса и героизм. Смотрите в эти названия. Козьма Крючков», «Почему я безумно люблю», «Отцвели Хризантема». Да, как в этом кошмаре войны простому солдату хоть на минуту хотелось вернуться к мирной жизни, в то время, когда смерть ходила всего в нескольких шагах. с минами, изрыт вокруг, и почернел от пыли мимо. Разрыв, и умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота, будь проклят сорок первый год, ты вмерзшая в снега пехота. Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал и молчали дома. Белый аканц и грозья души Ночь напролет Нас сводили С ума Сад был умыт весь Весенними ливнями. В темных Оврагах Стояла Вода Боже Какими мы были наивны Как же мы молоды были тогда. Эта песня связана с войной. С войной, с войной. Это, это конец войны, это, это когда, так сказать, мы увидели звезды, понимаете, на небе. Когда, когда кончилась война, да. когда все было впереди, когда всему хотелось верить, все делать, влюбляться. Мы пришли с войны. На войнах раздались замечательные лирические песни. Вот даже с той империалистической далекой войны, там было много разных очень, песен. Очень. И прекрасных а к нам, какие замечательные, дошли. Да хотя бы на сопках маленького. Ну, ну, Ведь эта я... песня, будем говорить так, она воевала и в Великую Отечественную да, войну. Да да, да, да, да, Мы хотели сегодня вспомнить историю хотя бы одной какой-нибудь известной фронтовой песни, такой, которую все знают. Может быть, вы сами подскажете тему, какую. Я знаю, что с вашим именем связано рождение многих фронтовых песен. Ну, это было бы нескромно так сказать, понимаете, потому Ну, в любом что... случае я знаю, что вы прекрасные ну, их я исполняли могу... этим... я, могу... Нет, вот... я песню... Это, я я, я, я у, ушиблен военной песней. То есть в том смысле, что для меня это моя жизнь, моя... Это, это же ведь жизнь, я прожил же. Это моя нравственность. Это ведь нравственный подвиг моих сверстников, моей Родины. А вот что касается землянки, я же знаю, ваш вопрос я чувствую. Случилось так, что э, э, Шилтова, э, сейчас помню имя, отчество, Оль, Лидия Васильевна Шилтова, была редактором на радио. Я вот боюсь точно сказать, какой редакции, По-моему, песенная. И это было где-то в 50-е годы. Она пригласила меня записать песню, землянку. И, кстати, давай закурим. Ну, давай закурим, прекрасную пела но Ну, вроде бы, мужская песня тоже мне предложили. Да. Но я задал естественно, естественный вопрос. Я говорю, а в чем дело? Оказалось, что так называемой фондовой записи землянки не было. Я, естественно, заинтересовался. И у меня была... Руслановская только была на пробной пластинке, не вышедшая в свет. Не вышедшая в свет. Да. А... Не было. Вот я говорю, меня пригласили сделать фондовую запись. Ну, вы представляете себе, с какой так сказать, как это было мне приятно. И я записал эту песню. А потом мне Сурков рассказал историю этого, этой песни. Оказывается, что это, во-первых, была не песня, а это были 16 строк, которые он просто написал, не думая, как говорится, вырваться из той ситуации, в которую он здесь попал в на Волоколамском да, направлении. То же самое письмо. Да, да, да, да. да. Это было письмо. Вот, 16 строк. И когда он возвратился, посидев, едва, как говорится, выбрался из этой страшной истории, вот, он э, в редакции к нему подошел Листов. Это вот Константин Яковлевич Листов тоже мне говорил. Он обратился к нему и спросил, а есть ли у тебя что-нибудь, Алеша? И тот ему сказал, что нет ничего. А потом говорит, стою, а может быть вот это подойдет? И Листов через полчаса значит, сочинил. Уже вся редакция пела эту песню. Но из-за слов «До тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага», э -э -э, так сказать, в общем, э -э, что получилось? Сказать, мы запрещали ну, да. песню, К требовали, текст. даже требовали. И я знаю совершенно, это просто он мне рассказывал, и я от многих слышал, и потом это в печати было, что это не рекомендовалось. Это были тяжелые дни под Москвой. эта песня родилась опять-таки вот из землянки, из окопа, вот откуда рождались. Это все ведь э, написано, как говорится, народом, это, это звучало, это, это в прошлых песнях, э, еще гражданской, потом империалистической войны. Эти русские песни, они в основе этих замечательных песен войны. Да, это удивительная вещь. Ну и, конечно, землянку я много раз вспомнил, не знаю, надо ли ее. Надо, надо меня, спеть, конечно, да, надо. потихонечку. Но сейчас уже, знаете, у меня какое-то отношение особое к этой песне. Я ее даже так побаиваю спеть. Потому что сразу столько приходит. И особенно после вчерашнего, когда я слышал Руслану, как она пела. Ну, я пою по-другому, конечно.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 белоснежных полях под москвой я хочу чтобы слышала ты как тоскует мой голос живой. ты теперь далеко далеко между нами снега и снега до тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, гармоника, вью на назло Заплутавшее счастье зови Мне в холодной землянке плот От моей Любви. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Я хотел бы сказать вот о том большом вкладе, который артисты, наши российские, советские артисты, сделали в достижении победы. Я должен вам сказать, я, конечно, большой предел своего театра, малого театра, я ему отдал более 40 лет. И вы знаете, должен вам сказать, что Астужев, ну какие актеры, Варвара Абухова, массу актеров, Леночка Кузнецова, замечательная актриса Малого театра. Да, ну просто я всех перечислить не, не в состоянии. Сколько актеры, по сути дела, они пошли на фронт. Это были все фронтовые yeah, yeah. бригады. Актеры становились в строй. И песня, между прочим. Остановишь строй, ты просишь писать, тебе часто и много, но редкие и короткие письма мои. К тебе от меня непростая дорога, и часто писать мне мешают мои враги недалеко и в сумке. Походный, я начатый письмик десяток ношу. Не хмурься, я выберу часик свободный, Присяду и тут же их всех допишу. Поверь, дорогая, к тебе аккуратно Длиннющие письма пишу я во сне. И кажется мне, что порою обратно Ответы, как птицы, несутся ко мне Враги недалеко, и спим мы немного Нас будет работа родных водорей. У мои непростая дорога, и ты не проси, ходи поскорей, у письма моей непростая дорога, и ты не проси, ходи поскорей. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Прекрасно. Я думаю, что это подарок очень хороший тем, кто знает эту песню по фронтовым своим бунням. Ой, сколько у меня друзей, вы даже себе не представляете, моих фронтовых на Украине, в Грузии, я даже не в Белоруссии, в нашей России большое я только фронтовых друзей. Мне так хочется и Коле Корниловичу, Корни... Корни... и Аркаше Жемчугову, и моим и Шаховому и моим большим всем друзьям такой передать привет, доброго им здоровья, пожелать и всем-всем моим самым близким, так сказать, здоровья. А это всем моим однополчанам. однополчан я считаю, сейчас, Валерий Дмитриевич, всех, всех участников войны, мы все однополчать И их жен, подруг. Ничего, ничего, дорогая, Пусть виски серебрит седина, Это наши сердца сберегают нас слегка присолила война ничего что щепоточку соли кто-то бросил на черную прядь крепче будем ни бури ни боли нас теперь не сумеют сломать огорчаться от каждой морщины я ей богу не вижу причин посуди ведь какой же мужчина без добротных солдатских морщин. Нам достались и радости, и муки. В эти годы пожить на земле, Будем думать о встрече в разлуке, Будем помнить о солнце во мгле. Все пледет в соловьиные трели, И заката малиновый час. Только б наши сердца не старели И не морщились души у нас. Только в наши сердца не старели И не морщились души у нас. Мне кажется, что я магнит, то я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, И смерть опять проходит мимо Бой был коротким, А потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую. А на войне, как на войне, А нам труднее нам вдвойне, едва взошел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 Высоких перевалов, среди них карамун лазурит там навалом, а еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи авганов вашу мать. А еще смочи нам их надо выбивать, посмочи авагана в вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта. Под огонь их пулеметов вот теперь поглядим, По умеет воевать перевал твою авгановать.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 Песня не умирает. Очевидно, это надо очень много времени, чтобы урана затянулся, а с ней песни где-то сошли на второй план. А может быть, не отойдут, потому что, вы же знаете, вот песни отечественной войны. Той. Они живут, несмотря ни на что, ну, землянка, вот, вот, Катюша, ну, что угодно. -то. Такие песни. Может быть, и наши песни будут жить, когда-нибудь где-то. Прости, что я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 за брата прости их нежная моя они не виноваты что они спасли не сберегли поверь мне их вина они совершили, что могли наверх взяла война в одной шеренге с ними я под пулями душман ходил в атаке